Не, не упомянул, что я снимался в наших легендарных фильмах Бандит против Бандитов Всем привет, с вами я, Атилет И сегодня я буду...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 Сегодня будем снимать влог, да? не упомянул то, что я снимался в наших легендарных фильмах «Бандит против Бандит». А, а, да. Что? А, да, да. да. ребят помните эту местность кто помнит пишите в комментариях пишите внизу еще смотрите кто помнит этого эт, этого машины э, этот паки кто помнит его тоже пишите в комментариях но сейчас он как вы видите в таком состоянии сейчас но он вроде бы как рабочий, вроде бы как рабочий, но замена ему составила вот, вот этот вот паки Вы все его видели тоже. Вы его все видели тоже, так что ставьте лайк. Если кто не видел, то сейчас я познакомлю этот мой друг мой друг который я снимал три года назад как и когда я начинал свой youtube канал я с этим вот человеком вот начинал свой первый первое видео вот начинал да ладно вот теперь запомните и поставьте мне лайк красава У -у -у -у! то что я давно с этим человеком агаста не снимал и вчера так подумал давно с этим человеком не снимал а что бы снять э, сейчас в лолк пристегнулся? да? вот я пристег. вот мы едем наш лолк Меня как слышишь на меня, а? Преследуйте! Мы взлетаем! Мы сейчас переходим на дорогу. Давай! Я просто поплопну.